<coach Savior> <Meu> <Liverpool> такой Такой? Такой чипаю Какой у тебя тоже Ты клин? Ложит? Ложит? Я не знаю. Йи! Йох, игра вылетела. Да ладно. Да, игра вылетела. Скорее, скорее всего из заводки твоей. Точно, чуть летательная. <смеш> ну а че а не кидать, что ли? Топор с <смеш> на свою что ли? <смеш> <смеш> И вам сразу пиздец, никогда не выкидывайте топор. <смеш> <помаш> Промазал. <помаш> <помаш> <помаш> <помашем> Пройдите. Ты слышал? Нет. Печально. Следующий раз тебе надо было взять парапан, что ли, быть. Вот, вот про это говорю. Вс. О, танк. А ух-ух! А зачем тут? Ты че, птичка, Ай, блин! Я-то слышал. Ей, Как-то можно будет вот так вот соскочить, как в бочину? Сыка что за звук? Я умер. Я решил попасть такие звуки охели были. Oh, so Alice. I love you, and I miss you. Хорош. <решит> <свист> <свист> <Стой>. Выходите, пожалуйста. пожалуйста. <свист> <свист> Нет. Нет. А, я ее добил. Почти. Нет. Yep. Oh. <свист> <Ей. свист> ЕЙ! Бутылку. Нормально. Где? по Где? Где лопата? Я не знаю. Сука, не пизди. Серьезно, я толкнул зубик машине его. Кирил, ей, Богу, тебе говорю Я испугался. испугался? Там начали бомбить, короче, тем. А ну, знаешь, что там летает? Там типа так он заорал, господи. А почему у меня Элис написан на английском? А, потому что... Потому что у тебя сильно английский. Сколько, бля, не хлебедили, скотина, блядь? Да, да, да, именно вот это и было. Сколько... Сколько... Я не могу. Сколько, бля, они хлебедили, скотина, блядь? Я не ты слышал, да? Да, да, да. Мне нравится, ты просто подыхал. Нет, я живой там. А, Хантер, Хантер, У микрофон упал. Таблетки кинь! Таблетки кинь! Таблетки За Слева! Второй раз уже! Беги! опять микрофон там уже сейф хаус был ничего что большая орда что я слышу что-то падает у бахтина так побежали нормально Откуда впереди что пошли, крыса! Короче, ладно, все по головам шмаляем! Уходи, уходи, уходи, уходим! Воу, вот эта камера. Да, я говорю, прям nice. Ладно, все, заканчиваю запись. Айема. Ha ha ha.